каналом брата и еще на связи Вескер, ну а это том рейдер Лакрофт и мы продолжаем надеюсь вам нравится ж похоже записываю несколько серий подряд как вы знаете по традиции но в любом случае буду рад читать ваши комментарии плюс не забывайте что у нас все-таки премьеры поэтому заглядываем в чатик и бы я там с вами тоже нахожусь я тоже читаю сообщения в чатике премьеры Буду всем очень рад, очень обязательно, Ведь каждая ваша поддержка, каждый ваш лайк помогает продвижению этого видео. А чем больше продвигать их YouTube, тем больше людей его увидит. А чем больше людей увидит, тем нас больше становится на канале. А чем нас больше, тем нам веселее. <с -диспро> ну конечно же, ребят, не забудьте про наши социальные сети. Ссылочки все на них в описании. А мы продолжаем. Че-то, что тревожная музыка нам сейчас будет, наверное, задница мира. Так что, готовлюсь я не зашел впереди. Ну, есть я знаю, нынешний я в настоящем. Но я вот нынешний вот этот, то есть... Я из будущего знаю, я этот не знаю еще, так что <смех> погнали. <смех> так, погнали. Солнышко рассвело прямо под стать тематике, <смех> реально рассвело Давай, Лара, залезай. О, котеночка пошла. А, нет? Слишком тихо. Я тоже так думаю, я тоже так считаю, что что-то тиховато. Необычайно тиховато. Ну ладно. Даже бочек взрывных нет. Ой, красота. Есть еще желающие. Ну ладно, держите еще. Есть еще желающие. Получил досьлежение. Упс. Ну? Есть желающие еще. Оу. Я могу это ломать. Даже любопытно. Это надо задержать. Я после не знаю, что делать вот с этим. Так, надо, наверное, уходить отсюда, кажется. Отдыхай, парень. Давай, давай, давай. Лети ко мне. Ру, ру, что Буду тебя О-о-о, это нехорошо. держи Пока. Нет. Держись. Ты убила моих братьев. Ты сдохнет. Ты точно уверен, что ты этого хочешь? Да, ты самых убиваешь. Свободное так, на всякий случай нажимаю на X X это обычный крепеж на все времена Лара, аккуратней, пожалуйста Я пробахнулся Я только сейчас заметил B Едем. Вот. Погнали. Уху. И вот наглаш. Ух, я уже думал, сейчас опять не будет докасаться. Слушайте, а же мы поехали. А свежево. О, эй, можно убрать воду с линз? Пожалуйста. Кстати, где мы сейчас с вами? Безумная поездочка. Так, ну, это, понятно, в гробнице будет. Это гробница. То есть, нам просто сейчас идти, да? Прямо. Не переключаемся, да? Хорошо. Думаю, остальные спустились более легким путем. О, я тоже вот так думаю. Это только мы можем так. Это так полагай сюда, да? У -у -у, это уже, по-моему, станция времен Второй мировой. Так, я на месте. И где же они? Отдыхают, загорают, ждут тебя, может, торги уже устроили. Делают черненькой новую дочку. Или мальчика. Я делаю ставку на мальчика, но все равно. Так. Пусть продвигается пока что буй. Детали для винтовки собраны. Нам винтовку сейчас сколько дадут, ребят. Очень... Там, походу, залез... Да, там залезать можно что-то сносить, но а пока еще ничего толкового нету. О, кстати. С нами рядом тайник. Будет ошибка его не забрать. Я бы так не заметил бы, кстати, если что. Тут 15 тайников. Да ладно. а, -а, -а, -а. У, у у Вот вся. Ну ладно. Если это вся локация... Подожди, а что, что тут у нас? Подожди. Ну-ка. Четыре лагеря. Четыре документа. Шесть артефактов. 15 тайников. Две гробницы. Разоренные дольмены. И раз... Минир. Подождите, дольмены. Дольмены это надгробия небольшие. Это я точно знаю. Ну, ладно. С дольменами быстренько разберемся. Не так сложно. Вот, вот, кстати, один перед нами, как видите. О, почка пришла. То есть сейчас в любом случае, наверное, спускаться. Ну, вот сюда надо, а потом обратно туда. О, вот это вот дольмен, по-моему, вот там перед нами такие вот... Небольшие зоны поклонения И Как он Для дробовика деталька соль Вообще красота Так А, это толкает, да? Типа. Ясно. То есть это буи, мне на них прыгать надо. Ну это классическая лара, мне это нравится. Ну реально, это классика. То есть они как бы сейчас сами встанут, как мне надо. Я хотел это сказать... Ну, походу, я что-то не допер, да? Так Теперь Вот сюда Вон там наверху Это дольмен, я так понимаю Вот такая своеобразная могила Для товарища Видите? Да, это дольмен Это дольмен хорошо разобрались но ну, вот видите, мои знания очень хорошо пригождаются так туда залезть мы не сможем внизу кошмар движемся дальше ну просто собираем понимаешь все эти дольмены не дольмены все понемногу изучаем, все понемногу находим. И, может, что-то отмечается у нас дополнительное по пути. Ну, кстати, лагерь. Кстати. Технически я могу как бы, уже телепортироваться туда. Но лагерь у них внизу. Я так понимаю, это зона отчуждений и, и спокойствия. То есть здесь проблем, как бы, нет. Хотя, мне кажется, вот я бы на месте ларпы немножко призадумался бы над ролью Саманты. Ну, просто поймите, правильно, Матиас прав. То есть здесь все дело в Кимика. Она. Лара, ч ты торопишься-то? Реально, сейчас она спрыгнула, а не я. Ведь Матиас в каком-то смысле прав. Ведь именно из-за кимика вот эта вся ситуация здесь. получается получается, если не разобраться с этой мистической ерундой, то у нас вы большая проблема здесь с задержкой. Легче помочь ему, чтобы выбраться всем. Но с другой стороны, Матис, конечно, тот еще псих. Но опять же, подчеркиваю, псих с мозгами, что еще опаснее. Я знаю, о чем говорю. Я же сам такой в каком то смысле? О. А разминирование это ясненько. Я в тебя выпустил целую охапку. А ему хоть бы что? Получен достижение крабовые палочки. Он сейчас сгорит и помрет. Я в тебя сколько уже стрел пустил? Ну иди сюда, кусок сала. Наконец-то. Живучий-то какой оказался. Мистер Крабс. Нет, ну что, дают лишние очки, чем не пользоваться. Чем бы нет? Пусть будет. А, подождите. Что я туплю? Трачу стрелы. Может, а, это же близко, это можно вот так поджигать Это же близко, значит, можно вот так поджигать проблем не Тут можно делать переходы, переправы Давайте искать О, кстати, еще мина А, давайте из пистолета Где еще одна? Я уже хочу сразу все разминировать нет, ну пляж надо делать безопасно. О, вижу, вижу, вижу. Это шмина, да? Правда, а она далековато. Ладно, сориентируемся сейчас. Куда, во-первых, не стрелять? Начнем с этого. Здесь есть зона... О. Летит? Должна. Но не идет. Ладно, тут я не вижу, пока куда прицеливаться мне даже толком. Значит, скорее всего, крепеж будет потом, я так понимаю. О! Тайничок нашли. Ха, и не О! Так, где еще... Тут, ну, кстати, еще гробница есть одна. Давайте сразу сходим по ее душу. Сначала ты ничего. Еще... Как я проходил мимо тебя, я не заметил, что ли? Ладно. Идемте сразу в гробницу, заглянем. Свинка пусть гуляет. Древняя гробница. Не знаю, по мне нормальная. Вполне современная. Черт, сейчас пока не могу. Нет, нужного снаряжения. здесь что-то еще прокачать можно. Вот это новости. Ладно, это уже мне нравится. Может, нам что-то сейчас новенькое дадут ему? Ну просто, по логике, это последняя карты. и я сомневаюсь, что нам потом нужно будет, после как-бы закончим игру. нам дадут только то, что поможет а нам здесь лаза сиять. Было как-бы глупо. О, еще дольмены. Все только в путь. Давайте пока пособираем все это дело. Просто реально на них охотиться хорошо, удобно. Не убегай. Вот и зачистили. Первый кусок мяса. Второй там гуляет. Не хочу упускать такую свиную возможность. Так, хорошо. Тут должны быть книги. Это книжная зона. Знаю, ты считаешь, я слишком резка с Ларой, но у меня есть на это причины. Дорогостоящее научное судно с кучей народа отправляется к черту на рога ради ее невразумительных теорий. Лара должна чувствовать свою ответственность. Не говори, что это было твое решение. Мне иногда кажется, ты забываешь, что она себе не дочь, чтобы выполнять все ее капризы. Как еще объяснить то, что ты направил Эндюренс в треугольник дракона? Скажи, что тебя на это подвигло? Да, признаю, она очень умна. Допускаю, что у экспедиции есть шанс на успех. Но грандиозные планы – это далеко не все. Ты не хуже меня знаешь, такие предприятия никогда не идут по плану. Лара неопытна, и если дерьмо попадет на вентилятор, оно забрызгает всех без исключения. Так что пока мы живые и с горой добычи в трюме не ляжем на обратный курс, я не дам спуску этой девчонке. Ну правильно. А, и здесь можно здесь уже прослушивать. Отлично. Выяснили еще самую главную вещь. Выяснили еще одну вещь. Здесь можно просто прослушивать все. О, наконец-то патроны. Так, да, теперь возвращаемся, постреляем по минам. Вы знали, что я к этому вернусь, да? Знали. Если не знали, значит вы наивны. Так. Иди к папочке. Так, сколько у нас там патронов еще осталось? Один. Но этого не хватит. Чтобы уж полноценно. Мистер Крабс. Мы заберем всех Крабсов. Я не оставлю ни одного крабика Я не люблю крабов есть, но Лара, наверное, любит, так понимаю Иначе как это все еще объяснить Может быть, кстати, здесь есть вход какой-то, я не знаю Или подъем Она просто не может залезть здесь а наверху есть ценность. Если просто никто не заметил, там наверху ящик. С материалами. Видите, лежит. Значит, туда как-то забраться можно. Привет, человек. Ну, я думаю, здесь еще будет возможность где-то полазать. Что-то у нас еще есть. О, Агере что-то есть. Ладно. Ну, сначала давайте на береговой линии заберем все, что есть. Может еще один дольмен по пути найдем. Но все же может быть, да? Все может быть. Так. Теперь идемте сюда. Кстати говоря, может быть вот это новое устройство Которое поможет открывать гробницы С силой Поможет нам и э В остальных действиях Почему бы и нет Кстати, опять же У нас же это Новые достижения есть Есть что сказать? Нет? Ну идемте, прокачиваемся Так, здесь мы 100% освоились Ой Ты куда? Вот, нам все так, здесь 100%. То есть теперь у нас только охотник остался, прокатчик, да? запас тяжеловес. Вот это сейчас надо. Вот у меня лютая нехватка патронов ощущается. Лук, за использование стрелка как оружия ближнего боя дают награды и модифи... награды модифицируются перекрестие прицела. Пистолет. Дистанция дает награды, перекрестие модифицируется. Винтовка. Добивание с близкого расстояния Не, не, не, вот сейчас будем прокачивать Объем Вы можете носить с собой больше боеприпасов Вот это что, вот что что Это сейчас самый такой важный навык, я бы сказал Это реально очень важный навык Без него просто никуда в нашем случае Давай, открывай! Есть. Я что-то здесь чувствую. Что-то такое из далекого детства. Когда у моего отца случались припадки бешенства, мы с братом прятались от него, и он рассказывал мне сказку о русалке Срифа. Я помню этот непреодолимый зов океана. Мне хотелось убежать от всего и броситься в безмолвные воды. Когда я сейчас вижу прибрежные рифы, мною вновь овладевает это желание. Зеленые водоросли, колышущиеся островах кораблей, это волосы русалки, mm -hmm. а соленые брызги волн, бьющихся о скалы, ее слезы. Лара права, этот остров проклят. Тут обитает неистовая сила, которая ни за что нас не отпустит. Если случится худшее, я позволю русалке забрать меня. Я уплыву отсюда прочь и дам, среди волн, повстречаясь с моим братом. А, но при этом не про. Ну, это в принципе логично, понимаю, понимаю, понимаю она Согласен с ионой, согласен. Подожди, и все? Целое помещение только ради на книги? Не А вот то, что наверху есть, это уже вот другой вопрос. Это мне нравится. А как мне наверх попасть? Будет. А. ловушка. Ну а, все, вижу. Вот здесь, да, можно? Да. Ну, надо забирать эти тайники, как ни крути. Получено достижение залежи. Я что же, все тайники, что ли, открыл? Добыть да того, не может. Вы мне шутите. Вы мне врете. У нас там еще, смотрите, сколько тайников-то осталось. О. птицу вижу. Дальмена вот не вижу, а вот катер вижу. Привет, ребята! Ну как, на шкуне дела? Ладно, надеюсь, ты не будешь сейчас всплывать. Алекс пожалеет, что пропустил такое. Да. А где Алекс? Пошел на Ньюран с инструментами для рейса. Иона, давай запускай. Это наш единственный шанс. Верно? Надо рискнуть. Я рада, что ты с нами, Лара. Я могу помочь? Помоги Ионе. О, будем по силочку богатырскую на самуанские темы. Давай, тянем, тянем, тянем, тянем! Черт. Тяжеловато? Давайте попробуем использовать систему блоков. <свист> Ты права. Я бы что-нибудь сорудил из парышки шкивов. Вон там должно быть что-нибудь. Я посмотрю. Береги себя. <свист> да, уж то-что, -что. а система блоков реально поможет. Со времен да, Греции помогала. Попробую починить эту плешку. Ладно, я разберу все это. Попробуем поднять мотор на трос. А мне что делать? Не путаться под ногами. Думаешь, они могут стрелять? Если почистить, почему бы и нет? А кое-что? Сами, осторожно! Эй, не только лара умеет. Поосторожней! Простите! Не только лара умеет. Успокойся. Ничего не трогай. Сами, да? Слава богу, тут нет зеркал. Я выгляжу ужасно. <смех> Но ну, вряд ли ужаснее меня, Сэмми. Да ладно, вы обе красавицы. Ай, <смех> Иона, ты душка. Ну М такой врунишка. Да, все мы знают, что есть самое собой лучше. Я так хочу отсюда выбраться, Лара. Мне не нравится это место. Не волнуйся. Мы вернемся домой. Личи, послушайся диалоги. Ионе что-то нужно с того старого парусника. И ты туда пойдешь? Ну, конечно. Иоанна, и есть что сказать тоже? Все сломано. Это рейс. Но ну, ничего, я починю. Знаешь, Лара, спасибо, что вытащила нас. Но ты бы сделала то же самое, правда? Не, да, накинула бы. Да, конечно. Но я говорю, кинула бы. Почему ты еще здесь? Нам нужен такилаш, Лара. Потому что хочу с вами поговорить. Иона, ты последний, давай. Скажи что-нибудь. Как хорошо, что ты вернулась, Лара. Выберемся отсюда все вместе. Может, лучше сходить туда сейчас? Все сейчас будет. Скоро стемнеет, Лара. Иди сейчас. Да все сделаем. Успокойся его. Хочу взять еще хороший кадр со всеми вами. Жалко, что, конечно, она сейчас не выстрелит вновь. Да за это как бы эффекта было. Хороший Редлик. Кадр для картинки, да ну для заставки Ну я просто реально делаю эти кадры параллельно ну, Мало ли что Так, нам конечно туда надо, но сначала дайте я вот здесь осмотрюсь Тут еще и свинки полно Не хочется упускать и Просто очень много чего есть Если я с одного выстрела попаду, она умрет А это что за свинья-призрак? Много необычно, ну ладно. Допустим. Все, может быть... В... Я хочу сначала здесь все изучить. Потому что сейчас, если я вот... Просто я боюсь, как бы, если мы бы не стригернули здесь все. Нужно найти что-нибудь покрепче. а а а, -а, -а, -а. То есть... О, то есть нас сюда не пустят В любом случае раньше времени <coughs> Кстати, смотрите, там ворота То есть надо будет что-то еще открывать Здесь дополнительно получается Это хорошо Кстати, патроны дают Прекрасно Сколько там у нас? Все равно маловато У нас... Есть гранаты, но нет патронов на винтовку. Как так мол, бывает? Вот скажите мне, пожалуйста. Как так бывает? У нас есть гранатомет, но нет винтовочных патронов. Свинка не появляется. А, вот тут мы уже были, вот в этой части были. А, вот и свинка. То есть, если ты на полную... Если ты на полную, то это работает. Хорошо. То есть, мощный выстрел он реально убивает с первой попытки. Это хорошо. Осталось мало дичи. Теперь охота в этом районе будет приносить меньше. Ну, не страшно. У нас пока с этим проблем нет. У нас есть еще другие районы, где тоже можно походиться. То есть, я пока не переживаю. У нас есть два других района, где... А это предупреждение не, имеет, не, не играло особой роли. Тем более у меня и так запасов этих сколько. Кстати, может быть у нас какое-то новое улучшение появилось? Я просто не обратил на это внимание Мало ли? Нет, у нас все есть. То есть у нас... Полно ресурсов Полно ресурсов, понимаете? Но толк от этого ноль Пока что Ну и ладно О, смотрите-ка, что открылось О -о -о -о. Вот как тебе достать, зараза-то а я, не, я даже не заметил этого сразу Получается мне нужно вот эту двигать Получается по логике Ну-ка okay, могу еще двигать ее? Могу залезть на толку от этого немного. Мне в любом случае надо туда, а она не хочет поворачиваться нормально. А, даже там же на носу что-то есть. Может быть, если я потяну... Точно. Да, вы меня знаете. Есть те, кто прям вот да тошно любит все собирать. Сюда тогда. Серьезно, Лара, залезть на камень не можешь а Что это за крофт, который на камень залезть не может Так, давай с разбегу Почти Ладно, а отсюда получится? Да Можно притянуть Она сейчас придет к нам пап. И это все Давай Тянись, тянись, тянись, тянись Поближе, поближе Нам вот сюда надо Надеюсь, не расходуются стрелы. Так, 22 стрелы у нас, да? Надеюсь, не расходуются. И так патронов-то немного. Тут еще и со стрелами возиться не хочется. Вот так. Все, теперь дорожка Посчитайте. Забрали, забрали. Опыт получили. Ну, просто это реально вот этот опыт дает, поэтому, ну, почему бы и нет? Так. якоря Но дальменов я пока больше не наблюдаю. Пока что. Но все может поменяться в любой момент. Подводный дальмен будет, честно. Будет забавно, кстати. Потому что Лара Так сама по себе Отлично еще и пловец Подводный Преднется Ну Прыгаем Смотрим Кстати здесь нет Никаких мин Буду очень рад пострелять У меня пока есть такая возможность Вон там Видите мина До нее получится добраться Так, вот она. Если я в нее выстрелю со всей дури, попаду? А -а. Даже если захальщи не дотянусь да, пока что. А -а, не дотягивается. А вот до этого дотягивается. Ну ладно, хоть с какой-то разобрались. Так, мне получается вот сюда, наверх. А некуда больше. Идемте наверх. Поработаем крановщиком. Лара, крановщик. А не Так, есть что-то поблизости у нас? Среди... доп-ресурсиков? Пока ничего особого нет. Погнали. Так, но ну, вот это сейчас поблизости. Интересно. Португальский ему больше сотни лет. Три патрона надо на уничтожение. Три патрона на уничтожение грибной мин. Нет, с другой стороны, как бы понятно, она не для того, чтобы при легком контакте все взрывалось. Все равно Ну что, заглянем к Фрэнсису Дрейку? не так. Сам же видел, с горы валит ты. Да, но это ничего не значит. Так стемнеет, пойдем. Стой, не нравится мне это. Давай лучше подождем, когда нас сменят. Слишком долго ждать гребаной смены. Тут что-то не ладно, так что забирайся, на закате уходим. Мы тут не одни. Я думал, они на меня среагировали, оказывается, не на меня. Давайте потихому. Ой, -ой, -ой, Ой! Это новый вид смерти. Мне понравился. Я хочу повторить. А да, ладно, он записался так. Это еще кто? Да не вооружены. Не знаю, дай подумать. А да, мой лоб. Красота! Слушайте, реально красивая смерть. Я не ф... на топление, вы меня сами знаете. Ну Но... все. кто? Да не Чёрт, же делать? Да не паникуйте вы, Чёрт, какой ломы. Ловуш... Дай подумать! Только Сам же видел, Да, но это ничего не значит! Как стемнее пойдем! Стой! Не нравится мне. Давай лучше подождем, когда нас сменят. Слишком долго ждать гребаной смены! Тут что-то неладно! Так что собирайся, на закате уходим! Да, Лара всех пост прибила. Вы что, думаю, я буду с ним на переговоры ходить? Нет, конечно. Так, как. Ну как бы туда можно перебраться, я так понимаю. Ну только поверху. верху. как мне залезть? Поверху. Так, точно не здесь. А, там и проход у нас нету. Где второй? По тихому, мы как хитман. Берем и убиваем. Надо, надо, надо, надо. Только так будет безопасно для нас. Так нам туда надо. Как мне туда забраться? По оснастке не получится, она слишком хрупкая. Сюда разве можно попробовать только? И он кольно. Так, сюда не попадем. Так, давайте думать. Так, ясно Я просто думал, она может здесь откинуться И зацепиться за верх, как вариант но Нерабочий вариант оказался да не Ладно не знаю, дай Больше. Ну и ладно, все равно восстанавливается. Не страшно. Кстати, заметьте, они поменялись, раньше был другой. Раньше был другой молодой человек здесь. То есть она может ходить по карнизу, но.. Спокойно, Ларусия. То есть она может делать эти акробатические трюки, только вот смысла в них нету. В этих трюках смысла нет. Так, зачем она сюда может попасть, я не понимаю. Может там есть какой-то пароход дополнительный? Кстати, там вот что-то подсвечивается постоянно. Давайте осмотримся. Кстати, есть дополнительный заход наверх Ладно, дайте залезть тогда наверх пока что Не уверен на Там вообще, кстати, что у нас находится? Вот здесь артефакт Но я, я думаю, они же не стали бы засунуть Артефакт в такие места Из которых мы не могли бы ничего увидеть Так, да? Значит, скорее всего... Воз... Кстати, возможно, этот артефакт будет по сюжету идти впереди. Как бы это самая крайняя точка корабля. Нашла. Система вероночных блоков и лебедок. А под нами ничего нет. Хорошо. Ну да, вот и дорожка туда, куда мне надо Забираем лора Теперь это поможет нам открывать гробницы, угадал? Пиратская жизнь, отнеси Ну да, конечно Размечтался я Да, что? Нужна а, Я его стрелу установил в полете. <реклама> Давайте, молодой человек, вы последний. <реклама> И загорелся. Тихо и спокойно. Тут что у нас? Этим пользовались спеццы китайского императорского двора. Коричневая нефритовая чернильница. А вот эта надпись сообщает о принадлежности вещи императорскому послу. Угу. То есть сюда на испанском корабле а, в Яматай. Плыли к царицы китайцы. Ну ладно, не, ну не против флот на тот момент уже был в то время. С гранатами. Нас... слушайте, у нас прямо гранатный рай начинается. Ой, как подлагивает, даже у меня, ребят, сейчас. Лодка почему-то к берегу прибита, не совсем понимаю. О, и ждет нас уже. Красота. И ончик нас уже ждет. Это вообще красота, это мило. Это очень мило с его стороны. Но сначала, да, вы меня знаете, вы меня знаете. Я еще посмотрю на мины. Там вдалеке была мина. Может быть, до нее дострелять получится. Было бы здорово. О. Поглядите-ка, хороший пароходик, целенький, здоровенький. Нет, слишком далеко. А это буй. Ну тут много чего можно поискать. Так, кстати, в принципе, если уж на то пошло, то все, в принципе, в доступности. Это меня радует. Ну, относительной доступности. Сейчас дадим Ионе, он дает нам ключик ко всему остальному местному провианту. Да, Иона. Ионыч. Спасибо. Молодец. И тебе спасибо. Крышка дробовик. Мачетный. Алекс еще не вернулся. Вот и ответ Это Идиоты Иона, Он предатель, говори о вам Иона, ты слишком наивный Сколько и... их? Не знаю Вы ранены? Я никого не вижу Наверное, я их спугнул как же я бежал. И даже не вспотели. Да. Я крепче, чем думал. Вы могли бы привести их к нам, как тогда, во дворце. Что? Все было не так, Лара. Они схватили меня, когда ты освобождала Сэмми. О чем это вы говорите? Они сказали, что только при этом условии оставят вас в живых. Я хотел вас предупредить. Послушайте, вы двое. Мне все равно, что между вами происходит, но у нас на это нет времени. Рейс, он сейчас признался в предательстве. Наделся, что... Доктор, еще слово и клянусь, я сильно прорежу вашу белоснежную улыбку. Все, все, хватит. Если мы тут передеремся, все погибнем. Ты прав. И лишь поэтому ваши зубы еще целые. <связывая> <связывая> Мои доктор. Я иду за Алексом. Где были инструменты? В машинном отделении. И будь осторожнее, Лара. Ладно, мы скоро вернемся. Мы? Что значит мы? Мы доктора берем? Правильно. Нет, не поворачивайся спиной к нему. Лара, постой. Лар, возьми этот пункт. Я его нашел и приберег для тебя. О, блочный лук! Из такого стрела что угодно пробьет. Ой, ёдыч! <свят> блочный лук! Я в своей жизни только один раз с стрелял. Мощная штука, говорю вам, реально. Композитный лук. Модификация оружия, рекурс... рекурсивный лук в композитный лук. <свят> шикарно, шикарно! Что ж, ребят, давайте на этом с вами на сегодня закончим. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя трансляция. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Дискорд, vkdnr, ДНР, Телеграм, ссылочки все в описании. Композитный ну, блочный лук. Ой, я рад. Я реально рад. Что ж, Ионыч, еще раз большое спасибо. Ионыч, ты душка. Ребят, спасибо всем за ваши лайки, поддержку канала и поддержку этого видео. И спасибо за приятную беседу в чатике, и, потому что я с вами тоже вот сейчас буквально смотрю и слушаю это похождение, потому что сейчас все-таки ну, рабочая неделя, но все равно я с вами. Тоже, ребят, ну с вами был Альберт Вецкий, глава Амбрала Тельщин. Всем до скорой встречи и увидимся на вечерних стримах и на Ларикрофт каждый будет день в 10.00 по московскому времени. Вперед, на встречу приключения!